Должны работать трезвые водители. Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. Ах, ты, ты, ты, ты, ребятишки, скорость 60, этот пиздюк едет без шлема, без нихуя, на своем ебаном самокате, это просто пиздец. Ну, заебитесь, нахуй. Вон это животное, блядь. Да ебаный по голове, блядь. Сейчас я его, блядь, как куклу, нахуй, свадебную на капот, блядь. Смотрите. Ага, блядь, страшно, нахуй, пидор, блядь. Уебок, блядь, это, нахуй... А, как его? Ярославское шоссе. Этот кусок дерьма, блядь, посмотрите, что делает, блядь. Ну, он уже срет на кровати. Убери свою тухину. Он, блядь, насрал на кровати. Молодец, блядь. Красиво было. Это шокирующий момент. Такой прелесть я давно не видел. On your mark! Go! Back. Nice gid ring. Oh no. <laughs> Alright, go just let it ah. sit you tell me when. Alright, go. go. Alright, ready? I'll go three, two, one, we'll go one. Go, go, go. Three, two, one. <laughs> <laughs> These blokes And that's the end of that, holy shit. Бля, она сейчас взорвется! Бешенная табуретка! I don't know. corn cob thingies, shove it right up in there in your intake. And you walk towards the back of the truck, get a buddy to start your truck. And you got yourself some popcorn.